Шаббат шалом, шаббат шалом. И сегодня мы начинаем новую книгу. Это книга «Чисел» Бомедбар. Эта книга в сущности затрагивает 40 лет, проведенных Израилем в пустыне. И так уж получается, я не знаю почему, но это моя любимая книга в Торе. Она о надежде, я так думаю. Знаете, она вот, бывает, что вот часто из-за меня что-то случается, какая-то катастрофа. И я виноват, я сильно напортачил и... А Господь говорит, ничего страшного, я все исправлю, я помогу. Немножко терпения, это займет время, но я все сделаю и будет еще даже лучше. Знаете, в начале книги Господь дает указание исчислить э, полки э, всех мужчин, дать им знамена. И потом говорит, для чего это надо, для войны. И это сразу немножко напрягает. Потому что, когда Господь говорит, что это нужно воевать, это немножко сразу становится... Ты понимаешь, что все, игрушки закончились. Три четвертый стих 2 главы написано. «Сделали сыны Израиля во все, что повелел им Господь. Так становились станами при знаменах своих, и так шли каждый по племенам своим, по семействам своим». Исчисление полков, знамена, станы... Военная терминология, она для мужчин очень близка. Знаете, я попробую заинтересовать женщину, если получится. Один очень хороший американский проповедник однажды сказал, что для хорошей работы самолета истребителя необходимо 5000 человек, и только один из них летает, остальные работают на земле. И он говорит так еще, если вы почему-то не стали летчиком истребителем вы не переживайте, потому что заряжающие тоже очень нужны. И я сейчас обращаюсь, знаете, вот к заряжающим, потому что я, ну, я даже не заряжающий, я, наверное, который там горюче добавляет. Или добывает, знаете. В общем, эти вот 4999 человек, они очень важны. И жены, которые готовы для них обед, они тоже очень важны. То есть не всем быть лидерами много миллионов церквей. И потому что... Помните, Господь, «Избирая веселение за шарительственные собрания, сказал, я даю ему помощника Аголиава, сына Ахисамахова из колена Данова». Исход 31, 2, 2 стих. Господь как бы говорит, я специально его создал из времен, для того, чтобы он был идеальным помощником, чтобы он был твоим идеальным заряжающим. И только с ним у тебя не будут осечки, только он будет твоим идеальным. идеальным. И, и у этого помощника есть свои помощники, а у них есть свои дети, свои жены. Если в дом, у них мир в семье и все хорошо, то эта армия работает. Понимаете, все это должно работать в купе, все это должно работать целиком. Не надо всем становиться супер такими мощными какими-то ребятами, такие, которые ходят, по поэвангелизируют всех. Мы все важны. Мы все важны именно со своей ролью, которую Господь для нас отвел. И именно ты именно ты очень важен со своим служением для Бога. Мой любимый раб Зуся, у него много хороших высказываний. Но он даже очень хорошо сказал, «Когда я умру, и Бог меня спросит, почему я не стал Авраамом или Моисеем?» Я всегда на что ответить. А что я скажу, когда меня спросят? «Зуся, почему ты не был Зусей?» Иногда мы ничего особенного не делаем. Знаете, мы просто ходим по улице, и, и нас не видно в толпе. Может быть, когда глаза по-другому блестят, и мы матом не говорим. Даже хочется спросить, как вы работаете для Христа? Маленькую, но нужную. Я люблю людей. Я люблю с теми, с кем я нахожусь. Я стараюсь их любить. Не всегда получается. Иногда я говорю, что в телемашинах я... Я даже забыл, как называется, ну, в общем, не самый нужный орган, который иногда удаляют за ненадобностью. В общем, я, знаете, я такой нерешительный, смелый, не смелый человек, а иногда, знаете, бывает, открываю рот и вот я вот чувствую какой-то вот момент. Я вдруг чувствую, я с... нахожусь рядом с человеком, которым вообще, он для него это вот то, что я говорю, ему казалось бы, какая-то ерунда, честно говоря. Ну, и вдруг я, я с ним рядом начинаю, у него, если я с ним вижу, когда проблема в жизни. Я начинаю прям при нем молиться за него, чтобы все... И когда я абсолютно уверен, что Господь все сделает, что все будет хорошо. И когда именно так и происходит, я вообще на 100% уверен, что все получится. Я говорю, давай вместе поблагодарим Господа, чтобы Он Он, как бы за... он на меня спорит на Его, честно говоря. Потому что я работаю в такой сфере, ну, стройка, там довольно мало верующих людей. И, ну, тем не менее, тем не менее... Я понял одно. Надо любить Творца. Надо любить его, Творца и Его творение. Знаете, не думать о себе как о какой-то одинокой скале в мире хаоса и неустроенности, а любить их, любить Господа и постараться быть передатчиком. Знаете, убрать себя из этой схемы, а просто передавать Его любовь на окружающую, с которым ты находишься. И все получится. Я не знаю, как это происходит. Честно говоря, я даже не молюсь, чтобы что-то кого-то ингализировать или что-то. Но это каким-то чудом это случается, знаете, и редко, к сожалению. Хотелось бы, чтобы это было почаще. И в какой-то момент я понимаю, что след машин переливается через, через меня и через нас. Переливается на людей, которые нас окружают, которые вообще не понимают, о чем идет речь. И тем не менее что-то что вдруг... У них откликается, знаете. А сейчас давайте в начало к войне. Знаете, в моем сознании война это что-то характеризуется с книга Иисуса Навина. Это вот как будто бы такой вот армия идет, знаете, вот такой грохот танков, такие бронетранспортеры, это вот повешенные цари, там пожарища. И... а в Евангелии мы как будто бы имеем дело с другой войной. Как будто бы иногда даже терминология, в принципе, похожа. Но как будто бы речь о другом. И, на мой взгляд, даже не случайно, героев этих частей Библии зовут одинаково Ишуа. Знаете, я ни в коем случае не хочу, потому что Ишуа, Иисус Новин, он муж Божий, ни в коем случае не хочу его принижать. Но мне кажется, что Господь как будто бы хочет, чтобы мы видели какой-то путь от Иисуса к Иисусу. Как будто бы Он хочет нашей... Он и меняет свои отношения с нами, и хочет, чтобы мы тоже менялись. Как бы... Знаете, я даже, когда читаю 90-й Псалом, мне стыдно об этом говорить, я проглатываю фразу «Будешь видеть в нечестивым». Знаете, так уж получилось, мне их жалко тоже. Потому что я не в их рядах, только по милости Бога, по Его благодати. На самом деле, вы знаете, я ему бесконечно обязан, потому что я не сделал для этого вообще ничего. Он просто меня взял и перенес в другой мир. И я не могу желать возмездия нечестимого. Вот лично я не могу. Я никого к этому не призываю, потому что я понятия не имею, как это происходит. Я лично не могу. Знаете, Евангелие от Матфея, 11 глава, написано. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и с миром сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое, благо, и бремо мое легко». Покой, благо, легко. Покой, благо, легко. Ключевые слова. Это война не в пехоте. Это не в пехоте война, это другая война. И в другом месте не будь побеждай, побежден злом, но побеждай зло добром. Это война любви. Война для него — это удовольствие. И вы когда-нибудь влюблялись? Наверное, каждый влюблялся. Это что, трудно на карьерах? Когда мы несем наши любимые, какой-то подарочек — это что для нас? Это что-то вот, что вызывает какое-то обременение? Мы победим. Мы не можем не победить, потому что наше оружие — это любовь. Он ввел меня в дом пира. И знамя его надо мной, любовь. К слову о знаменах, между прочим, всего мы начали. Песни песней. Давайте воевать любовью. Давайте делать это радостно. Мы просто не можем проиграть. Это немыслимо. Потому что ведь наша любовь – это любовь Христа. Это даже не наша любовь. Это его любовь, которую мы передаем через себя. И мы выходим в этот последний бой. И над нами развивается знамя. На нем нарисован лев из колена Иудина. Это наше знамя. С радостным предчувствием. И в запахе... Знаете, запах, как после грозы. Это вот запах озона. Это запах победы. Аминь.